Джон, как вы считаете, почему биткоин нельзя назвать пузырем? Во-первых, биткоин — это не фиатная валюта. Сегодня на электричество и вычислительное оборудование для создания одного биткоина уходит более тысячи долларов. Во-вторых, стоимость биткоина связана с количеством использующих его людей и с количеством транзакций. Его нельзя считать спекулятивными инвестициями, даже учитывая тот факт, что многие люди используют биткоин именно в этих целях. По мере роста сети биткоин, растет и ценность биткоина. Когда люди начинают осуществлять платежи и выставлять счета в биткоинах, они перестают использовать доллары США, евро или китайские юани. В долгосрочной перспективе этот процесс обесценит эти валюты. То, что мы сейчас видим, это скорее обесценивание валют, а не биткоин-пузырь. Чем больше людей его используют, тем больше у него истинной ценности.